Эй, члены психбольницы Немиркин! Спасибо вам большое, ваша любовь и поддержка позволили нам послать вам еще одну порцию повседневной психологии. Так что давайте приступим. Ах, еда, вкусная еда. Где бы мы были без пикантного удовольствия, жареных куриных крылышек или сладкого ощущения тающего шоколада? Знаете ли вы, что то, что вы решаете съесть, особенно ваша любимая еда, многое говорит о том, кто вы есть. Ваша любимая еда может многое рассказать о вашей личности. Люди также по-разному оценивают вашу личность в зависимости от того, какие продукты питания являются вашими любимыми. Исследование, проведенное доктором Аланом Хиршем, неврологом и психиатром, показало, что удовлетворенность работой связана с вашей любимой соленой закуской. По его словам, выбор работы отражает сущность человека и его личность. Выбор пищи может дать представление о личности и структуре характера. Если вы хотите узнать, что вы за человек, основываясь на том, каким продуктом вы в конечном итоге всегда тяготеете, то это для вас. Номер один. Вы любите сладкое, особенно шоколад. Вы держите руку на банке с печеньем? Есть. Вы не боитесь испачкать руки, чтобы время от времени попробовать сладкое шоколадное печенье? Да? Что же, хотя вы можете быть не согласны с тем, сколько сладкого вы едите, во всем остальном вы согласны. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Personality and Social Psychology», ученые обнаружили, что люди считают тех, кто любит сладкую пищу, более покладистыми, дружелюбными и приятными во всех отношениях. Другое исследование показало, что те, кто предпочитает съесть кусочек шоколада, а не сладкую пищу, чаще становятся волонтерами и помогают другим нуждающимся. Разве они не самые сладкие? Второе. Вы рискуете и любите острую пищу. Являетесь ли вы в душе адреналиновым наркоманом? Является ли риск вашим истинным призванием? Исследование Института пищевых технологов показало, что если вы любите риск и интенсивную стимуляцию, то, скорее всего, вам понравится и острая пища. В ходе исследования ожоги оценивали участников с помощью опросника Arnet Inventory of Sensation Seeking или ACE. Это личностный тест, позволяющий определить, действительно ли вы стремитесь к ощущениям и склонны к риску. Испытуемым давали активный ингредиент, содержащийся в перце чили, и они должны были оценить, насколько он им нравится. Оказалось, что те, кто наслаждался едой, несмотря на усиливающуюся жгучесть, имели более высокие баллы по тесту Эйс. В конце концов, даже острый така — это достаточно большой риск, согласитесь? Номер три. Ваша любимая закуска – картофельные чипсы. Вы положили глаз на семейный пакет чипсов? По мнению Хирша, если вы любите картофельные чипсы, значит вы успешны и амбициозны. Вы возлагаете большие надежды как на себя, так и на других. Вы склонны расстраиваться из-за жизненных неудобств. Ваш дух соперничества помогает вам на пути к успеху. По словам Хирша, те, кто предпочитает картофельные чипсы, наиболее агрессивны, стремятся к успеху и никогда не соглашаются на нет. Номер четыре. Чавкание кренделей. Вы бы предпочли миску хрустящих кренделей любой другой закуски? Если да, то, согласно исследованию Хирша, вам легко наскучивает рутина и вы стремитесь к новизне в своей жизни. Ваши решения основаны на интуиции и страсти. Ваши эмоции руководят вашим жизненным выбором, в отличие от логического обоснования решения. И это особенно верно для вашей любовной жизни. В поисках романтики вы, конечно же, позволяете своему сердцу вести вас вперед. Вы с радостью принимаете любой вызов, который встает на вашем пути, особенно тот, который включает в себя поедание целого пакета кренделей. Номер пять. Чипсы тортилья. Восхитительно теплый вкус тортильи с маслом. Что может быть лучше? Да, вы не ослышались, чипсы и стартильи. Если вы не можете удовлетворить свою тягу к чипсам, то, скорее всего, вы перфекционист. Но эта черта распространяется не только на ваши собственные действия, но и на общество в целом, что делает вас гуманистом, который часто страдает от неравенства и несправедливости общества, по словам Хирша. Я перфекционист? Секундочку, дай мне кое-что уладить, говорю я, выпекай игрушку 18 минут, а не 20. На чем мы остановились? Номер 6. Сыр. Вкусный, мягкий, расплавленный, великолепный сыр. Любите сыр? Если вы не можете остановить себя от дополнительных начинок из сыра, этот вариант для вас. Вы обладаете четким чувством добра и зла и относитесь ко всем справедливо. Согласно исследованию Хирша, вас можно назвать формальным, добросовестным и всегда корректным человеком. Если вы любите сырные завитки, это означает, что вы также любите планировать и предвидеть будущие катастрофы. Номер 7. Приготовьте мясо. Если вы любите мясо, то, по мнению Хирша, это означает, что вы общительны и щедры до безобразия. Угадайте, что? Вы также способны думать о комфорте другого прежде, чем о своем собственном. Вы даже готовы рискнуть собственным комфортом, чтобы угодить окружающим. Если вы любите хороший стейк, ваши друзья всегда могут на вас рассчитывать. Номер восемь. Как вам нравятся крекеры? Не можете устоять перед этими неотразимыми крикерами, Значит, вы созерцательны и вдумчивы, согласно исследованиям Хирша. Вы основываете все свои решения на логике, а не на эмоциях. Как ни странно, Хирш утверждает, что те, кто предпочитает крекеры, могут легко найти себя в романтических отношениях через интернет. Вы бы, наверное, не отказались от свидания по интернету за миской крекеров, не так ли? Номер 9. Фрукты и овощи, зеница ока, потом яблоко к пирогу или огурец к салату. Быстро ли вы готовите себе салат перед выходом из дома? Наполнили ли вы свой холодильник всем необходимым для салата? Если вы следите за своим питанием и любите съесть пару здоровых салатов, дополнив их аппетитными фруктами, то, согласно исследованию, опубликованному в 2015 году в журнале Appetite, у вас открытый взгляд на вещи и открытый характер. Вы готовы пробовать новый опыт и делать новые вещи. Если вы предпочитаете есть больше полезных продуктов, в отличие от мяса, то, скорее всего, у вас добросовестная личность. А номер 10 вы обожаете высококалорийные продукты. Не боитесь ли вы испачкать руки жиром? Вы чаще всего предпочитаете высококалорийную пищу здоровой? Такой выбор пищи характерен для невротического типа. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Appetite, показало, что невротики едят больше высококалорийных продуктов, включая сладости, и больше занимаются эмоциональным питанием. Вот так вы съели целый пакет конфет-четоу во время нестабильного и напряженного финала сериала Breaking Bad. Итак, какая ваша любимая еда и совпадает ли ваш характер? Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, как ваши любимые блюда могут быть окном в вашу личность. Описали ли вас какие-либо из этих пунктов? Оставьте ниже свой комментарий о вашей любимой еде. Все ли мы охватили? Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другими людьми, пытающимися разобраться в своих предпочтениях в еде. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.